Как принять пьющих родителей? Очень непростая задача, но нужно делать эти шаги, потому что без этого ваша собственная жизнь будет неполноценной. Итак, первое, что нужно сделать, это понять, что это болезнь, болезнь, и, соответственно, строить отношения с ними как с больными. Как вы относитесь к больному ребенку, к больной собаке, кошке? Это болезнь, и, соответственно, нужно относиться как больным это первое без осуждения без ни в коем случае не осуждать по каким причинам они заболели другой вопрос эта причина может быть очень глубоко вы ее можете не понять но желательно вообще-то в этом разобраться откуда пришла болезнь потому что чем глубже вы разберетесь в этом тем меньше это вас будет касаться вас и ваших детей поэтому нужно в этом глубоко разбираться и продолжать любить их, любить как с человеков, которые просто на сей момент теряют некоторую часть человеческих своих качеств. Но они человеки, они люди, и а мы все, все на одной волне, все и на одной божественной волне. Мы все внутри человеки, мы все внутри любим друг друга. Так вот эту любовь надо тоже проявить. Вообще это очень большая задача для тех, кто рядом с пьющими, открыть свое, свое сердце, открыть свое, расширить свое сознание. И таким образом, приняв их, вы сможете постепенно изменить ситуацию. Только приняв их такими, полюбив их такими, вы сможете им помочь, вы сможете им и многие скажут, да, ну, это бесполезно, я люблю их, но это не помогает. Вы знаете, я прекрасно понимаю этих людей, потому что любить можно по-разному. Если любить грамотно, мудро, то результат будет. Я знаю женщину, дочь, дочь, которая своего отца, пьющего 40 лет, 40 лет, она, э, а ему было уже за 60, она своим отношением к нему, именно с любовью, с уважением к, отнош, отношением к нему, э, как мужчине, она смогла поднять его из этого дна, из этой проблемы. Он стал вести здоровый образ жизни, перестал пить, стал вести здоровый образ жизни, занялся бизнесом в 60 с лишним лет и стал импозантным мужчиной. Это реальный факт, и он не единственный. Любовь творит чудеса, и если мудро и грамотно это вести, то вы действительно получите результат. Мы как раз эти опыты проводим не просто так. Мы Работаем с жизнью. И вот это, этот пример, он не единственный. В нашей академии много подобных примеров. Потому что мы учим людей любить по-настоящему.